iOS 11 наполнена огромным количеством интересных функций и возможностей, но в каждой новой мобильной операционной системе компания Apple на своих презентациях никогда не упоминает о каких-то действительно важных нюансах, которые действительно помогают облегчить процесс взаимодействия пользователя с его устройством. Привет Apple Finder у микрофона. Давай с тобой не будем спорить, что новые функции, которые есть в iOS 11, компашка Apple по большей части позаимствовала у довольно-таки популярных популярных джейлбрейк твиков. Я, честно говоря, не знаю, введен-то в курс дела или нет, но iOS 11 компания Apple добавила для своих пользователей реально удобную фишку по переносу нескольких иконок с одного рабочего стола на другой. Лично у меня выполнить эту процедуру с первого раза не получилось. Я как-то постоянно ошибался, не туда тыкал и так далее и тому подобное. И давай сделаем так. Если у тебя тоже не получается с первого раза выполнить эту самую процедуру, ты ставишь лайк этому ролику. Если получается выполнить не с первого раза, то ты еще и берешь, ставишь лайк и подписываешься на канал. Вот так вот все просто. Окей, для того, чтобы ты мог реально быстро и просто перетаскивать несколько иконок с одного рабочего стола на другой, все, что тебе нужно сделать, это, во-первых, выбрать любую иконку и удерживать ее до тех пор на своем iPhone или iPad, пока все остальные не задрожат и не испугаются тебя. Далее, ты должен обязательно выбрать абсолютно любую иконку приложения, которую ты впоследствии соберешься перенести и за Затем, удерживая первую иконку, ты должен при помощи второй руки и пальцев на ней выбрать те приложения, которые впоследствии ты перенесешь с одного места на другое. Описать этот процесс действительно непросто, однако знаешь, я же забочусь о тебе и твоих друзьях, поэтому я еще прикрепляю вот такие вот небольшие сносочки с видосиками для того, чтобы ты мог максимально ясно и четко понять, как же проделывать те или иные процедуры со своим яблофоном или яблопланшетом. Впрочем, это все, выбранные тобою приложения формируется в некую временную папку, которая пропадет после того, как ты перенесешь нужные тебе программы с одного рабочего стола на другой. И опять же для того, чтобы все иконки расставились по своим местам после переноса, тебе необходимо всего лишь нажать на кнопку Home или Домой. Знаешь, я прям таки вот жду подобных комментариев вроде да ты чё ты нам Америку открыл, Европу и так далее и тому подобное. Но я вот, например, с первой бета-версии iOS 11 до конца не знал вот этих вот всех нюансов, аспектов и мелочей. Да, у меня как-то первые разы там что-то появлялось, такое я увидел, о, а что, приложению можно переносить? Да ладно. В итоге, через какое-то время, только на второй бета-версии iOS 11 я понял до конца, разобрался со всеми нюансами и то, как делать перенос сразу нескольких приложений с одного рабочего стола на другой. В общем, давай так. Если это видео тебе действительно понравилось, тогда помоги мне его сделать популярным. Все, что я тебя попрошу, это поделиться этим самым роликом со своими друзьями во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. До встречи. Пока.